Значит, как готовить шунгит для очистки. Здесь жалуются многие, что он пачкается. Это все ерунда. Значит, есть вот у меня такой шунгит с Карельского, нашего знаменитого месторождения для очистки воды. Что чистят от всего? нитратов, остатков нефтепродуктов, всевозможных органических неограниченных отходов, прочих загрязнений рождение Зожинское так про очистку с помощью шунгита значит что мы делаем сухопарник вот здесь вот у нас такой мы ложим шунгитик значит это у нас первая стадия Здесь как нельзя лучше он подходит, думаю, для этого. Там ссылка на статью о пользе шунгита, о его свойствах, как абсорбента. Внизу выложу. Почитайте. То есть здесь условия самые идеальные. То есть пар будет его пропаривать. Жидкость. Всякие сивушные масла. Спирт скапливаться. То есть он будет интенсивненько все это абсорбировать. Дальше уже идет гораздо очищенный спирт. И вторая часть, это мы будем его потом просто настаивать. Немножко на шунгите Сухопарник закреплен. Поехали. Позже покажу, как это выглядит со стороны. Сейчас закипит. Так, процесс пошел. Самогон капает. Это еще пока идут головы. Их мы сейчас сольем. Значит, когда процентов 5-10 голов откинем, начнем брать уже нормальный самогон. Первичную очистку он уже будет сейчас проходить. Вот, кстати, так интересно ведет себя самогон сухопарники, когда там присутствуют камушки шунгита. То есть видите, он кипит. Есть, вот. значит, сейчас соберем голову, только еще мало. Потом значит нашу емкость соберем уже. Нормальный спирт-сырец. В общем-то, качество у него уже будет. Вполне приемлемое, но все равно вторую перегоночку сделаю И настаиваем. Так, посмотрите, очень забыл, Все Так, ну вот. С этого бака я возьму где-то 3 литра самогона. Хорошего хвосты уже потом брать не буду, возможно для технических целей там повторно где-то около 300 грамм значит нужно голов отсеять, ну, вот уже 250 есть, думаю, нормально так, переводим шланг сюда ну, что я хочу сказать, вот кто-то говорит, шунгита от запахов не очищает. В общем-то, по запаху, с учетом того, что это самые летучие такие головы, оно пахнет нормальным самогоном, даже может быть поменьше. То есть запах шунгит убирает однозначно. До этого я гнал партию без шунгита тоже принюхивался, так сказать, голова, запах был речи, вот сивушный, скажем так, то есть часть гадости он уже собрал, это хорошо, продолжает шкварчать, уже на чистенький самогончик, ну вот с литр нормального самогона уже готов, вот так вот, процесс сухопарника с шумгитом выглядит по очистке Значит, почему сухопарники все-таки используют для очистки они настаивают там самогон потом на шумгите и так далее ну во-первых быстрее эффект сразу виден из-за того что наверное все это при большой температуре происходит Плюс, если вы прочитаете статьи по очистке даже воды шунгитом, то смысл в том, что вода должна отстояться какое-то время, и все примеси шунгит осаживает на дно. То есть, когда пьют воду, очищенную шунгитом, то есть заливают кувшин, скажем так, она отстоялась немножко, и потом берут верхний слой воды, Две трети сливают, остальное сливают, выливают. То есть считается, что там осажены все там металлы, масла и так, далее, и так далее. То есть эту воду не пьют. Здесь в принципе в сухопарнике получается то же самое. То есть сейчас если он что-то осаживает, это осаждается здесь в сухопарнике, потом это будет выкинуто благополучно. Дальше идет чистая жидкость. Ну Как бы вот так вот. Вот моя, кстати, теория, потому что статей о спиртного шунги там, в принципе, очень мало, и они спорные, но я вот в этом убежден. Так, ну вот, 3 литра самогончика мы уже взяли, вот столько у нас, так съелось, нам. веществ вот такого цвета водичка у меня там еще немножко опилок дубовых поэтому может быть это они придают вот такой цвет. соответственно при таком способе очистки Никакая пыль с этих камней, даже если она, возможно, была бы, допустим, если бы мы наставили просто на шунгите, уже не попадает Тут, соответственно, частички шунгита они не испаряются, они не поднимаются, все остается здесь, туда идет просто очищенный продукт.